Итак, снова в лесу, уже втроем. Пошли мы за грибами. Обмотали ноги пищевой пленкой. Так как идет дождь, нам еще надо пройти болото. Ну да, одно, тут одно болото мы пройдем. Им собирать грибы. Вот мы первые грибы нашли. Березовички. Сейчас их каждый по грибу себе срежет. А как грибы? Надо идет. Ну, вот так вот. Подниз, вот Так туда их. оп понятно а это какие-то что такое? это маховики это маленькие маховички ладно я, я знаю где еще... Оп! вот они сорвал маховички надеюсь они не червее я не буду их скрывать все вот там непонятно. понятно грибы еще маленькие растут идет дочек с утра идет целый день дождь Фу. так опоздали мы на авто точнее не знал что Автобус здесь не ходит, поэтому мы пошли. Поехали на 11 часовом Смотрите, гриб, вот, вот гриб хороший. Это хороший? А, нет, это. Издалека оказывается хорошим это погант. Нет, это поганка. Да, это знаю. фу. Так, ну все, идем в лес. Мы просто на первой опушке собрались. Здесь обычно я перебираю свой корабль, достаю все, что мне необходимо. Воду там. Сейчас никуда не ходить. Вот такой могучий а На самом деле он не особо большой. Что я вот так назвал первый сегодня попался да уже поеденный <свят> <свят> вот вот на той сопке будет много таких грибов Петя так что не переживай мы насобирали сыроежек нормального вот частного бога вот в том лесу вот там вот их много растет надо ну, сейчас пойдем обирать нормальные грибы вперед Прошли мы где это два немного так здесь долго не пройдешь все равно а? Здесь красивые Маслудочки. Маслудочки. немножко сараежек маслят тут не странно и возвращаемся домой дети перемерзли подождем вот мы уже вышли из леса практически уже леп появился ну сараежек как неплохо набрали вот, они хотят сейчас в жареном виде в супе поесть там все будет, Павлик я замерз он идет заражить сзади в <свы> варежках вот так вот зато, на ошибка, говорится учатся, я говорил, что замерзнет, нет, нет мы с тобой пойдем, ну пошли пошли, ладно это а все равно какая погода сейчас будем перепрыгивать через этот ручей, вон там хороший путь Петя, идите за мной Сейчас через ручей этот придем. вон тот лесок пройдем, и все. И мы будем уже в городе Стас. Там, похоже, Петя не замерзнет, он собирается вечернику пути под, кушает. Павлик, тебе холодно? Да. Вот а такие у нас листки. Повернись ко мне. Да? Подуй, подсвисти. Под... Какой походик у нас сегодня был. Все, мы вернулись. Фух, суть этим, наука, конечно, хорошая. <laughs> сегодня. Ну, если завтра дождение не будет, и в 4 Теперь не будет, то четырех пойдем. Завтра не знаю, пойду или нет. Хотелось бы, конечно. Челики вспырать. Ладно. А, всегда даже в лесу. То сзади идет.